Дритараштра, Панду и Видура. Совершив над сыном погребальные обряды, сказала мудрому Бишме царица Сатьевати, «Слава и продолжение рода великого Шантану зависят теперь от тебя, о Бишма. Обе супруги брата твоего, добрые дочери царя Каши, одарены красотой и юностью». И они очень жаждут сыновей. Помазав себя на царство, женись по закону и не губи своих предков. Но отказался Бишма верный взятому на себя обету. И как не уговаривала его царица, остался он тверд в своем решении. Сативати же была объята отчаянием, и тогда дал ей мудрейший сын Шантану такой совет. Я назову тебе средство, о мать, для продолжения рода. Пусть будет приглашен какой-нибудь одаренный добродетелями Брахман, чтобы он за плату произвел потомство от Джон Вичитравирьи. Тогда Сатьевати стыдливо улыбнулась и открыла Бишме, что есть у нее еще один сын, рожденный еще до встречи с царем Шантану от великого отшельника Парашары. Внука Васиштхи. Сативати родила когда-то сына на острове, и вырос он и стал великим мудрецом и последователем йоги. И разделил он древние знания на четыре веды, после чего стали называть его Вьяса, что значит составитель. И сказал когда-то этот риши матери своей при расставании: когда будет тебе нужно, вспомни обо мне, о моя мать и, закончив свой рассказ, сказала царица Сатьявати сыну Шантану, «С твоего согласия, о Бишма, великий праведник Вьяса, у которого сожжены все грехи, непременно произведет сыновей от Джон Вичитравири». Получив скорое одобрение Бишмы, подумала Сатьявати о Вьясе и узнал намерение своей матери тот мудрый Риши и сразу же к ней явился. Тогда дочь рыбака обняла ему заплакала после долгой разлуки и рассказала про свое горе, после чего согласился мудрец ей помочь. Сатявати предупредила старшую из невесток Амбику и ночью пришел к ней в яса и приняла его молодая царица, однако очень страшным показался ей великий отшельник, его сверкающие глаза, длинные рыжие волосы и борода, и не выдержалась она и зажмурила глаза от ужаса. С надеждой спросила утром Сатьявати в ясу, будет ли у нее сын, и ответил ей великий Риши, будет, и будет он мудрым, доблестным и могучим, будет у него сто могучих сыновей, однако из-за оплошности матери своей, не вовремя закрывшей глаза, родится он слепым. Услышав такие слова, сказала Сатьевати сыну, «Но слепой ведь не может быть достойным царем Куравов. Ты должен дать роду Куру второго царя, одаренного всеми качествами необходимыми правителю». Согласившись, великий подвижник удалился, а через положенное время царица Амвика родила сына, как и было обещано мудрецом, слепого. И тогда Сатьявати снова призвала к себе Вьясу, и тот вошел ночью к Амбалике. Увидев рыжего взлохмаченного с горящими глазами отшельника, царица вдруг изменилась в лице и побледнела. И сказал ей Вьяса, «Раз при виде меня безобразного ты побледнела, то и сын твой будет бледным». Утром он сказал то же самое Сатьявати. И тогда царица, обеспокоенная этим, попросила его и еще об одном ребенке. И снова согласился на это великий Риши. В нужное время Амбалика родила мальчика, бледного на вид, и обладавшего счастливыми приметами, и блиставшего красотой. И назвали они его Панду, что значит бледный. А брата его, единокровного слепого сына Амбики, Назвали тогда Дритараштрой. Прошло еще время, и Сатьявати снова приказала старшей своей невестке сойтись с Ясой. Но та, вспомнив облик великого мудреца, испугалась и послала вместо себя красивую рабыню, нарядив ее в царские одежды. Проведя с той девушкой ночь, сказал ей утром Риши, «Ты не будешь больше шудрой, твой сын, о прелестная!» будет справедливым и самым лучшим из всех мудрейших в мире. И так родился у бывшей Шудры сын, названный Видурой, брат Дритараштры и Панду. Наделенный неизмеримым умом, свободный от страсти и гнева, стал он знатоком подлинной сути вещей. Ведь был это никто иной, как сам Дхарма, родившийся на земле из-за проклятия великого подвижника Мандавии. Тут следует рассказать и о том, чем же Дхарма навлек на себя проклятие Мандави. Когда-то очень давно жил праведник Мандавия, знаток всех законов, пребывающий в подвижничестве. И стоял он у двери своей обители на пне дерева, с воздетыми вверх руками, исполняя обед молчания. И вот как-то по истечении долгих дней, когда пребывал он все еще в этом аскетическом подвиге, явились к нему грабители с добычей. Преследуемые стражниками, спрятали они тогда добычу в обители подвижника, а сами там же и укрылись. Когда прибежали к нему стражники, увидев мандавию, они спросили «Скажи нам, о лучшей из дважды рожденных Каким путем ушли грабители? Не получив никакого ответа, обыскали те стражники обитель мудреца и увидели там этих злодеев. Тогда заподозрили они и отшельника, схватили его и отвели к царю. Царь же приказал казнить всех и грабителей, и великого Мондавию Муни. И был тот великий аскет, безо всякой вины посажен на копье. Однако благодаря своим силам, благочестивый мудрец остался жить и даже призвал к себе всех окрестных отшельников. И спросили они, подойдя к Мандаве: «Мы хотим услышать о Брахман, что за грех ты совершил?» И ответил им величайший из аскетов, «Поверьте мне, я не знаю никакой своей вины». Узнав об этом разговоре, царь очень сильно испугался Пришел он вместе со своими советниками к посаженному на копье мудрецу и стал пытаться его умилостивить. «И сказал тогда царь, я причинил тебе обиду по неведению о наилучший из аскетов, и теперь я умоляю тебя, не гневись на меня!» И смилостивился отшельник, простил он царя, тот же начал снимать его с копья, но вытащив копье из земли, не смог он вытащить его из тела Мандавии и только коротко обрубил, в результате чего тот так и странствовал с из тела копьем. И подвиг этот стал одним из величайших его подвигов. Когда же знаток высочайшей истины Мандавья пришел как-то в обиталище Дхармы, бога справедливости, стал он его укорять. «За какой же дурной проступок, в невидении совершенный, получил я такую кару?» И сказал ему Дхарма, некогда в детстве ты проткнул бабочку травинкой. Вот за это и настигло тебя это возмездие, богатой подвигами. И разгневался тогда Мандавья и сказал, если за такую ничтожную провинность наложил ты на меня столь великое наказание, то ты, от Харма, сам родишься человеком из утробы женщины низшей касты а сегодня я устанавливаю в мире новый предел. Вплоть до 14 -го года от рождения человеку не будет считаться за грех его поступок, и только после этого возраста станет его проступок считаться грехом. И исполнилось проклятие этого благородного Риши, родился Дхарма за свой проступок из утробы женщины Шудры в облике Видуры. И был Видурой искушен в законах, Свободен от алчности и гнева и дальновиден, а также был он одарен высшим спокойствием души. Видя все эти великие достоинства совсем еще юного мудреца, Бишма поставил его главным советником у царя Адритараштры.